Всем привет, Макс Риск. Это игра Clash of Лайк, like, подписка, у меня уже 19 уровень, нужно прокачаться на максимум. По плану потому что мы уже э, даже неделю даже не можем никак вступить в клан. Ну вот мы вступили какой-то VR клан. Ряд тут активные участники. Да, имя вот тут вот. Также Discord, который не рабочий ну, как по мне, ну, такое себе, да? Ну, тут видно, один день, 12 часов, 22 часа. То есть тут максимум 5 часов, 9 часов. Активно, Мы тоже активно, кстати, занимаем моё лидерское место. Вот один из который занимает больше чем у меня. Нужно его погнать ещё. Вот это тоже нужно, кстати, обогнать. Чем он занимается, кстати, очень интересно. По Повтором. Минус 3 у кого, из-за того, что кто по клану, по мне больше кукол что-то проиграл хм, это тоже минус там наверное минус а там плюс я уже не знаю только у них всех колоду проточены я просто много играет кстати да такой тоже же просто много играют в принципе мы тоже так достаточно играем что что делать призываем бесса Призываем демона, призываем крылана, обычную карту получаем. Призвать паладина. Бау. Я бы все в одном ролике. Окей. Два есть, паладин. Иди, и крылан. А, это вот так. Oh my God! No one sees все we're два ролика think we're okay. We've already got two rounds 1500 кубков серебра по 2 на 2 а если 1 на 1, 1600 а, как нам по статистике предыдущий сезон бронза предыдущий да тоже был серебро но бронза серебром то есть мы тут подкачаны подкачались так что хорошо но самое тут страшно что есть халпочки которые нужно ходить а, блин, ну как так вот, на 42. -е. Где? на нас 12. Пошло. Блин. Все получать такие награды. Все там места, где можно Нет клана вообще. 21. Уровень. Нет клана. А мне 19. Уровень. Позор. А, он быстро игры играет. Как быстро играет. Окей. Быстрекатку тоже очень можно. А Квест буквально нужно выполнять чем больше, тем лучше, тем больше монет, всякие интересные штуки. Уровень уменьшается до шестого, я понял, карты ограничены, тут у нас выхода, ай яй а там тебя вообще шикарно место, на телочнику. Тогда я буду здесь, потому что ворона. это ворона тоже стоит, ну как хочешь. Ну, можно. для разведки и сразу нападение возможно они там тоже так я поэтому я их покусаю немножко экономикой так вот. <coughs> давай выиграем так вот такой все первый пошел значит посмотрим делам сказка сразу запустим но ну, какая думаю когда будет еще мало так что уже полка прошли олка на на карта. Никого не встретили, значит они нервные. Пока что. Десятка, там может быть еще одного. Слоп там не и... Все, пошло дела. Пошла зара, over... немножко так. Уже битва. Йоу. все отступай, бро, отзыгайс. Я понял. Ого! -мо, сколько не тут летающих. Сейчас не поджопники будут давать. Поджопники, -мо. Построю где-то здесь базу. Ура! Подкрепление! И по-быстрому, чуваки! нам нужен его на отстаньте нам нужен его кто там а, -а, -а нас напали во блин это вот такой враг не знаю И у нас напали о май гад Давайте лучницы, что ли, вырубайте. Помощь к вам идется. Так, демонов также да, да, да, да. Так, пока что вы атакуете, то в принципе ничего не будет. Хотя бы я еще для меня. Эй, вот сгадки, что делать? А вы все сраны не нет на вазу нас плакат бета будет блин у нас тут строится что-то ценное ну, вот они умные, а монеты Мы просто пошли как всегда вот вернулись тоже молодцы mm -hmm. ну, в принципе можно тактику построить найти врагам Дайте ему кердек. В принципе, можно устроить врагу опасную. Я спаллю, да. А, следить за всем выше. Окей, сейчас ко мне еще пойдут всем. Потому что там следить за душ. Слезет за всем следить, как опоминаю. Опана, опана. Тут халтучка, как я понял, уже есть. Призывает один. Пока ремонтирую, да? Ну, и за хайкер то глубоко. А нам, кердик, интересно, что будет. Да вот тут он не едет. Алло крыла на здесь не надо такого включи всего атаки силы включила так не интересно поэтому делаем вот такую штуку с нами крыла на <кхм> тогда нет нормально потом два ну а то максимум ну что орда Готовы ли вы напасть? Может быть враги там, кстати, проверки тоже важны. Вдруг. Э, мне да. <связать> это точно. Никого. Ой. Okay. -то, конечно, это война. Окей. конечно, введения шанса что у вас построить, но я уже построил. Ценынчик нам поздно. Хм. Ремонт включим. А, аж нам запали. никак напали. Абсолютно. Тут никого. А Ладно, манья. Тут враги здесь еще Ну, вас построим другой дефекцион. Проверьте быстрому сюда, вот я быстро базу. а я крепил, ее. Оба-на. Mm, тут все, я понял. Чтобы горбуль нужно не иметь летчиков. Тактика. Что... Кстати, может у вас еще. Но вообще хватит. Даже тут нет. Тогда здесь по-любому. Пошли пока не там уронятся. Молодцы, если вот, что. Все, атакуйте. Давай, соточку набирайте, пожалуйста. Ну, молодцы, красавчики. Все, врубайте все. Чертям. Ой. ладно, все атакуйте. Это же все войска на базу. А вот вы будете держать. И вдруг мы захватим... Ну, эту точку нельзя захватывать. Давайте так вот. Кто идет сюда вот? Вдруг... Он, например, он оборону э, делает, а потом строит... О, блин. Ладно, строит как хотел А вы можете, кстати, напасть сюда вот. В принципе всем нужно, то есть. Да, особенно. благословение да. А, включаем. Я атаку да, все. Ломаем все, все черт, ломаем давайте. О, драконечка ждет, ломаем, да. да. уничтожаем врага наших Давайте. Давайте на Гаргуль начнем. Даже ремонт, класс. Гаргуль победил, я бой. Он такой, ой, ноу, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Даже не знаю, как я победил, получилось так вот. Мы победили, да, мы вместе мы с вами вместе. Там очень такой тактик. А он нас и демоны пошли. Давайте пустить, прыгать, прыгать. Вау, он тут ускоряется. Давайте снежками закидаем. Старается. Ну, ролик мы записываем. И квест. Говорим, как выполняем квест. Все же не повезло по квестам. Но тут сразу 7 чип пришли ко мне на помощь. Давайте. Нападаю. Он такой офигеть. И всех отъезжает. ремонт, блядь. Все сдались. Отлично. полезать БС, там, там Все, квест. Кстати, зайти еще надо точно. Куда они -то пропустили, не, не, пожалуйста? Не пропустили? День, я пропустил один день. Кэмон! Я пропустил Без подарка остался. Почему вы наглую чаете? Разработчики. Ладно. Да так тебе с ним. Тогда два ролика, если меня сегодня. Может даже три ролика. Вот так вот, значит. Делать. О, е хочется хоть что-то, раз, кстати. Призвать демона, призвать Крылана, призвать Паладина. Ммм, интересно. Крилан. А Паладин ты будешь... Ну, здесь, для начала. Вот, блин том преиграем точно потом -то враги в сообщении личное нет приглашаем всех молодой но бесразвитный боюсьший актив и помогаем также новичкам кто есть один час а, ясно Итак, ладно, я так я к вам не помню так на 4 на 3 карта такая же самая и у меня вроде бы же не, не. Типа новая, да? а, не, то же самое и потом ну ладно а нет так же самому вроде нет тут все 4 3 дороги открыты вот раз два отрыв это не так же самое тут тоже открыто раз два, три, три. Mm -hmm. ждем половина а да вот будем броняться и атаковать mm -hmm. экономика У нас с ним были квесты а он скрыл ну, ладно попытаюсь сделать так вот так вот ахму ахму ахму Наконец-то. Можете заменить. Тут то вот так хорошо. Для вас поможете. Ну да, вы быстрее оказываетесь. От Итого у нас ничего Так, а два, то Второй тогда сразу. Ну что там, давайте. Не давай крылом наступать, потом уже цель рачит. Ну нападаем? Класс. Оттолкните, пожалуйста, а то я не люблю. А, так крыло тут с задним Hai kita tru Oh my god Знаю. да, окей, вот так, лазики нас помогут здесь, в моем еще их летающие крыльпы, вот здесь будет бы горбу и герты почему будет им не мог база, но секретно, что здесь, кстати, да, почему эту базу, что они там, не знаю, раскрыли нас, вот так вот, пускай вы должны себе, так что там поход, ну вау. Защиту для дефлекс да класс штука рекомендую для ролика мне не знаю насчет этого как еще какие-нибудь так делать как он даже не построить построить да будете напрямую знаете напали сел вот это напали нас еще давайте Лима нафигать на всякий случай ремонтом делайте чё да так, о. Вот, давай отклесайте, по-моему. О, да, как вот так. О, враги тут еще. Твою ж не долгой. О, Один еще тут, ем, мой парень. Ну, ты Что же делать, или, блин, Кажется, так вот. Больше казарна. Сейчас нападет у нас. Я еще узнал. Вот тут база такая вот нормальная мою. И вообще не нападаю на нас. Ну ладно, нападай. Я буду нападать сам. И постараюсь. Давай его сброю. Давай они там будут строить. Это а будет, на как. Это 4 казармы страны. Опять. Трана. У нас все это. Как делаем? Благословение делаем. Йоу, мы с напали. Вот блин, меня завалит. Пожалуйста, помогите. Йоу, многад. Mm -hmm. пассивки хочется что-то кажется что я не хотел бы тратить так же самое дело, вот, ну, то совсем не подобное тут нас напевает, ой, уже ускоряется что делают делал а блин, ну да, задрай, да? Как мне это делаем? нет? И я цену убивать. Блин, на Вот это как. Это же база твоя, блин, а... добро забрать А, задачи у нас. А, анклинтики. А -а -а, Ладно, здесь. Блин, тупо прыгнул, чужие пас. А то Гаргульи с ним. Давайте, давайте убиваем, да, чтобы вам проще вам делаться. Ну, давайте же Regenerations. Regenerations. Парус так нужно. у вас выйдет уже атакам. Ладно. Туда-то обратно все, да? Потом одно чем без речь. Ну, в принципе, такую подталкиваю. -то, No, не знаю, зачем это будет. Ну no, ладно, лучше быть. Пойдем, в принципе. Ну. Ну, ну. Ну, нас? На, сразу. Лучше, конечно же. Не буду Чуваки, мы же отступим в Человек, блин. Чуваки, не нормально. Их получиков. Нам нужно постараться к Вс ⁇ На Да. Блин, я синий не сыграл? Что рано? Самий синий он. Он а офигеровый. Вот так, блин. Классно, я тоже плачу. Ну конец-то, блин. Все, давайте, доктор. По быстрому давайте. Динокраб. окей поможет а как его измикли? там что сова есть? она и сова, пацаны вот если я был привод это вообще круто а ну, вот идут строжки там все чего там о, -о, -о. отстань А, сама... Окей... Ну, пока что камень почему то почему А, ты я такой кстати. Хмм... быстро. Привет! Нужно отрестать, давайте, и камень, а не мое, не мое, тут того я хочу вернуть одну точку. Блин, Начнем. Ладно, уже пошло, так пошло. Значит, Сверху срочно Не смертность кто? Ааа, вот, сколько было захват? Надо бак построить Будет новая база, там сажайте с вот так вот, ну, так скажу скажем Ну вы в принципе это путь Да и настолько больно, сможет уже тратить в принципе опа Заподонки, не знаю, не то, по-моему. Ну-ка проверим. по-моему. получим, Поэтому открываем последний еще и дополнительный тучок. Ну, такой, да? Нет, не аналоги, Всем удачи и пока.